Привет, с вами интернет-магазин Керамис. Сегодня мы познакомим вас с обоями от немецкого бренда Rush. Коллекция виниловых обоев Флорентин. Более столетия назад на западе Германии образовалась фирма, которая по сей день выпускает немецкие обои Rush. Бренд Rush – это отделочные материалы, позиционирующие себя как продукт высочайшего качества, а сама фабрика является одним из самых крупных современных игроков на мировом обоинном рынке. Секрет успеха фабрики заключается в сохранении семейных традиций и постоянном совершенствовании продукции. Сегодня в ассортименте компании более 6000 наименований продукции, и эта цифра растет с каждым годом. Полотна из каталога обоев Флорентин – это непревзойденное качество, которым так знаменита Германия и роскошный минималистичный стиль, наполненный сочными цветами и восхитительными оттенками. Эти виниловые обои великолепно впишутся в интерьеры ваших комнат, подчеркнув индивидуальность и самобытность вашего вкуса. Спальня, гостиная, кабинет, столовая или детская, где бы ни нашли место этим полотным, они наполнят ваше пространство уютом и светом, теплом и изяществом и будут радовать глаз и душу. В данном каталоге обоев для стен вы найдете то, что удовлетворит именно ваш вкус и фантазию. Здесь представлены однотонные образцы с роскошной текстурой, классические и выдержанные рисунки, а также обои с пышными цветочными бутонами. Все это выполнено в легкой, позитивной, сочной цветовой гамме, которая самым положительным образом влияет на настроение и психологическое состояние обитателей дома. Используя обои флорентина в интерьере, вы убедитесь в их прочности, износостойкости, надежности, а также высоком качестве изображений. Обои не выгорают и не обесцвечиваются, надолго сохраняя первоначальные оттенки и не портятся под воздействием внешних факторов. Кроме того, для них характерны дышащие свойства и спокойное реагирование на влагу. Заказать, выбрать и купить обои Раш Флорентин вы можете в интернет-магазине Керамис. Покупка обоев для стен этой фабрики позволит вам создать самый яркий и приятный интерьер. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями.